Или нет, сейчас сразу самолет покинулась. Запустил, я? Да, Так, всем здравствуйте. Это стрим. Все бывшие редовсы в плане фуфу. Летим, короче. Погнали. Стрим на стрим, короче. Стрим на стрим, батл стримов. Привет, с вами. Гион. Так, ну-кей, какие прогнозы на бой? Ничего. Отрываем ноги, выбрасываем. Выбрасываем через окно? Да. Мы... Просто будет в этом стриме такая им. интрига сейчас в этом бою, что вот именно и... бывшие ребли против сейчас реблей, нынешних, которые остались. Такая интрига, Все дрожат, боятся. Вик, походу мы фуфушном времени. Бисай, сайт вообще молчит. Блин, улхавый. ты тут? Да. О, смотри высота, высота практически моя. Крафт летит, крафт. Час от часа от меня. Ага. Видишь Кен? Ой капец, я сел здесь. Ружер, можно тебя сбить? Кем-то убить? Они тоже наш стрим смотрят. Ну нет. Давай не будем продолжать то, что было на тренировке. Правильно, стрим на стрим батл с батл с стримом, да. Почему тогда я очно тебя раздражался? Я устроил жарбум. Я обиделся. Сейчас, И что я обиделся, в Пошел сразу плакать. Ну. Писать ты видел, что мини-базари на бассейн. В общем, а. давай двое, один со мной, кто там. Сейчас я прокрутим я там, посмотрим, что такое. Вот, летят. Ну, наши короче, наши тут все короны. понятно. Просто И. называется. Слив. О, пес... С лишней стороны. Ну у них 340 высота, да? Да, да. Так, ну, да что, посмотри, о, все видит, Сейчас там просто разберу И -фар Да, чтобы они темпестов сейчас не разобрали. Да да, конечно. ПРС 47 мм да? да? А, вас телевизор. я вообще в этой движухе не хочу, участвовать. Привет, маме Тут тут это все. Ты дальше... Это очень пахнет. Ну, все равно не пахнет. А ну, вот шампанское на Новый год. Смотри. Где же купили? Так, да, ого. Так, да, это 4 крафта. Мой верный товарищ волящий со мной победил. Киен, давай сюда, короче, на да. мать. Тут сейчас самая движуха жуха начнет у нас. Что Тут же ты там написал? Парадон накинулись. Кин после вчерашнего застолья потерял язык на mm. Ну что ли? Баду <свист> вообще жесткий. Просто капитальное. Там у него мост на пидстопе такой чисто. Давай. <свист> мост типа. Туда сюда а что у нас там. Вот видишь, Томпест уже получил Зул. Ну а твои Соник получил Зул. Так, надо, я думаю, что. Ты... Так, вижу наших... Надо атаковать. Ну, Короче, вон. Нормально снимать. все, да. все тоже Да, да все не все, пошли. Тут, короче, ну, не ну, я не же, я сейчас пропалю в Ну да, да. Ну что-то типа того. Давай, только там, Просто у меня на 6 три человека сразу. Ну, ну пока не вот. Народ А я хочу закрабить ну, бойцы, я тоже такой, смотри. Типок. Краб. <связаться> не, спускаюсь пониже, потому я, я, не я не могу. им занимаюсь, короче. Ладно. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Я хоть от меня запас. Вот так. Вот, вот. Не вот так вот. <связываю> Ты их там подольше отвлеки, чтобы я по 18-й пощелкал. <связываю> а то мы поиграем пишем. Видите, ко мне пристроилась. Нет, я не хочу с тобой дружить. Не хочу и не буду. Так, мои пацаны уже вылетели туда. Я хочу Вики второй раз сбить. Давай. чтобы окончательно утвердиться. То есть. Коль 6 у меня уже. 6 все уже поздно. Роджер, с тобой прям не шесть. Давай вот А я пошел на язык, браво. Соник. Дешевшие ребята, ну, дешевые все. Да. да, ну как. Да потому что. Один вон. Крабы. Тоже на что ли? Да сюда. все, осталось еще. такие короли. Пойти. Пойти, им тащи. Эти булды. Эго спасай мне. Давай, давай. Им 185 Соника. Построй сначала, у меня покрыл. Вот начинай, да? давай. Я к 3P теперь. И еще один бассейн. Я знаю, что делать. крути, крути, давай, закрылки. Да и мы. ну что, что это такое? Ну, боже. Не жизнь. Давай есть. Як трион. Человек. Мужчина. Я хочу от тебя, дочку. Так, ребята, у меня красный движок сейчас будет... Кого снимаю? Ну, давай я крест снимаю. Ну, ну, что, это, кого не могу. 185 так, Или я крест? Давай, давай, 2. давай. давай. Огонь, огонь, огонь, огонь. Огонь, огонь, огонь, огонь. Огонь, огонь, огонь, огонь. Все, все. все отлично. Давай писать, Санчо, стал да, Боже, какой бесай! Я хочу активно. Вон, ребята, бесите! Давайте, валите, кто меня слышит? Вот, прям на него все прыгают! Это вообще, смотри, папа вообще. Ну и молодец, убивайте все его. Да, да, да, замуж. Дам 20 голды за его смерть. Вы голду. Сто голды за мою смерть. 200. 20. На двух смерть? Да, меня... Кто там по 18-го убить пришел? У меня черный движок. Что ж, ребята, нас так мало оценивают, да? Не удалось мне, в общем, радиосбить. Не, кстати, песня это классно. Задача мне удавать x4 мне не удалось снять конкретно. Так, ну короче, я в лоб скажу. А все, он один остался, он последний расходил. У меня черный движок, мне не Ух ты. 18 с одним ты, ты меня слышишь, Иди на меня. Я тебя ж... Мы с тобой поругаемся. О, О каком? Ну, мне. Он четверых бил. Давай на тему урвай. Игорь, Вас трое Во я стал... Хоть бы выжить, хоть <с� können> <сеперь> я чтобы не погасло. Видстань, на... На я на девизу, если вы там выгаете. Хорошо. Не, так тема вообще классная.